Всем привет. На канале. Минки 12 я запомнил, что здесь. Ну вот, помните. Все. Сегодня покажу, как их можно сделать попробуть, чем вот этой и вот этой. Ну вот это... Поделить, я могу... Видишь, что? Нет. Да, нет. И еще тут можно добавить. Вот да, Эффекты, сказать. Казаница, сделать фотографию. Профиль. Открыть оригинал. но можно вот так вот добавить эффект. Давайте поставим вот эту. Ее можно сделать вот так вот поменьше. Наши очки. И здесь вот следующее, что мы можем сделать. Сенсоры. Давайте посмотрим. Вот он, он уменьшаем и стягивается, да? И тут появляется временный. Вот, типа он такой немножко. И нам добавить текст. Пусть у меня красненький. Если еще за атаку выбрать. Это делаем. -то. Нет. Mm -hmm. И вот. Ой, будет знак. Добрый день. И нажимаем кнопочку ⁇ Сохранить ⁇ Там еще было чтобы нарисовать. Мы можем сами себе поставить. Мне нравится. У меня же другая тарта. Ну, то мы поделиться. Можно еще останавлять. Ну, хотя, ко мне уж понравится слендер. Это я их по его знаю. Я снова я хочу это сделать. Меня смотрит. А, это меня похитил только один человек. Ладно. Нажмите маленькую кнопочку открыть. Эй, Ашка, уйр снимал сфинги да, вот он нажимает на бутку. давайте сейчас ты ес на лапе Чувачок. А чувачок есть сюда. Ммм, какой? Еще так. И Котик. Вылушь и текст. Да блин, опять не забыли. Сохранить. И картинка у нас превращается вот такого. Добавляем фотографию, потом ее отберем. Мой, мой агрессивный. Открыть. Ну, конечно, это у меня мучительно. Меленький вот И сделаю вот таком. Таком. нет умения. сейчас он и потом мы уже не можем ее посмотреть для второго у нас здесь это ноу мол... но, но фотографии можно посмотреть в группу What? What? фотографии потом да, видео по можно посмотреть, но я не могу идет трансляцию добавляю трансляцию Да, да, И здесь мы можем Тайвань схватить Игорь. Угу, я его Ну и всем пока.